Мне хоть и не хочется делать ролики, но ролик с новостями пришлось сделать, зря я на это подписалась. Роберт Маккуин, руководитель Gnome Foundation, представил новую стратегию Gnome, нацеленную на привлечение новых пользователей и разработчиков к экосистеме Gnome. Раньше Gnome уделяли основное внимание повышению актуальности Gnome и GTK, а также приему пожертвований от компаний, близких к экосистеме свободного и открытого софта. Новая стратегия направлена на привлечение людей из внешней среды, знакомство с проектом сторонних пользователей и поиск новых возможностей для привлечения инвестиций в проект Gnome. Собственно, будут привлекать новичков к участию в проекте и планируется найти спонсоров, которые бы финансировали трудоустройство для сотрудников, занимающихся обучением новичков и написанием руководств и документации. Будет проводиться построение устойчивой экосистемы для распространения Linux-приложений, то есть, будут более интенсивно развивать Flatpak и FlatHub еще порадует разработчиков приложений за счет добавления возможности приема пожертвований и продажи приложений. Собственно, я была права, в ролике про Flatpak я рассуждала, как может развиваться магазин FlatHub и что там должны быть платные приложения, если Gnome хотят его популизировать. И вот теперь это добавит. Также Gnome рассказали о проектах, которые будут разрабатываться в рамках инициативы Google Summer of Code 2022, если кто не знает, то Google ежегодно проводит эту инициативу, спонсируя разработку программ с открытым кодом. Так вот, Gnome в рамках этой инициативы портирует видеоредактор PTV на GTK4, отдельно есть проект по переработке временной шкалы в PTV. Добавить синхронизацию для Health, это приложение для отслеживания здоровья, для синхронизации планируют добавить поддержку Google Health, NextCloud Health и Apple Health. Создадут Faces of Gnome, как я поняла это будет историческая площадка, где можно будет посмотреть на лица, которые привносят свой вклад в сообщество Gnome. Разработают фреймворк для веб-сайтов Gnome, чтобы их было просто создавать и они выглядели в едином стиле, следуя принципам дизайна Gnome. Я рассказала не о всех проектах, это самые интересные. Еще идут начальные работы по созданию нового установщика Gnome а также редактора метаданных, он вроде как предназначен для интеграции с FlatHub, разработчики могут там настроить значок, скриншоты, описание, добавить ссылки, списки изменений, разрешения и так далее. Сейчас сообщество Gnome меняется и наступает новое поколение гном. они вносят довольно много вкладов в десктопный Linux и SMIR. Как по мне, гном в какой-то момент будут отходить от ассоциации с Linux, например, могут начать развивать Gnome OS как систему для рядовых пользователей и таким способом продвигать Gnome, и убрать непонятные моменты с разными дистрибутивами, ведь вместо того, чтобы использовать Fedora OpenSUSE или что-то еще, можно просто использовать Gnome OS и не париться, что логично, в пример можно взять elementary OS, там окружение, приложение и другие компоненты это часть одной системы. Так может быть и с Гномоас. Седьмая версия элементарной операционной системы будет иметь кодовое имя ⁇ Хорус ⁇ в честь египетского бога неба и солнца с головой в виде сокола. Кстати, это первый релиз, который получит имя в честь египетского бога. До этого были только божества из римских, греческих и скандинавских мифологий. В новой версии не стоит ожидать много новых функций, так как в седьмой версии упор будет сделан на обновление внутренности системы, поэтому функционал по сравнению с шестой версией будет довольно скромным. Зато, с переходом на GTK 4, вы можете ожидать улучшенную производительность и более плавные анимации, что довольно хорошо. После года разработки выпустили новый релиз векторного редактора Inkscape. На этот раз это версия 1.2. Лично мне Inkscape не очень нравится и среди open source векторных графических редакторов мне больше понравился PenPod. Он довольно похож на Figma и тоже работает прямо в браузере. Причем на данный момент PenPod работает только в браузере, приложения нет. Но разработчики все же планируют создать приложение. Но когда это будет неясно. Так, вообще-то мы тут говорим о Inkscape. Этот релиз получился довольно классным, ведь тут исправили висячие странности, из-за которых эту программу невозможно воспринимать всерьез. Объединенные диалоги, слои и объекты — это, наверное, одно из самых правильных решений. Добавлена поддержка многостраничных документов, позволяющая размещать на одном документе несколько страниц, а фон теперь по умолчанию серого цвета, чтобы страницы было лучше видно. Добавлены умные направляющие, тут оно зовется как прилипание к направляющим, эта штука позволяет выравнивать объекты, без которой невозможно жить. Удивительно, что этого раньше не было, ведь это одна из базовых функций для векторных редакторов. Добавлена возможность настраивать панель инструментов. Появилась возможность создавать паттерны и различные узоры. Переделана панель для работы с градиентами. Управление градиентами объединено с диалогом управления заливкой и обводкой. Добавлена поддержка пакетного экспорта, позволяющая сохранять страницы, объекты, в разных разрешениях и форматах одновременно. В этой версии есть и более мелкие новшества, но они уже не такие интересные. В целом, обновления хорошие, но, я думаю, что Inkscape нужно внешне обновить, упростить немного, портировать на лип -адвайта. а так получается, что проект существует давно, но пользоваться этим могут только какие-то мазохисты, ведь среди свободных проектов можно встретить более приятное в использовании, как например PenPod, о котором я упоминала. Компания DeepMind, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, открыла исходный код движка симуляции физических процессов MujoCore. Он представляет собой библиотеку с реализацией движка симуляции физических процессов и моделирования сочлененных структур, взаимодействующих с окружающей средой, который может применяться в процессе разработки роботов, биомеханических устройств и систем искусственного интеллекта, а также при создании графики, анимации и компьютерных игр. На данный момент есть плагин для движка Unity, но возможно Mujocoa в будущем появится и для других движков. Мне это довольно сильно напомнило физический движок эйфории, который используется в основном в играх от Rockstar. Вышла Федора 36, много интересного рассказать не выйдет, эта версия основана на Gnome 42, еще на видеокартах от Nvidia, протокол Wayland теперь работает по умолчанию, каких-то других интересных нововведений нет. Компания NVIDIA объявила об открытии исходного кода всех модулей ядра, поставляемых в своем наборе проприетарных видеодрайверов. В перспективе, публикация кода приведет к существенному повышению адекватности и удобства работы с видеокартами NVIDIA в Linux-системах. Вышел Ultimaker Cura 5.0, это слайсер для подготовки 3D-моделей для 3D-печати. В новой версии добавили новый движок нарезки на слои под названием Arachin, который использует переменную ширину линии при подготовке файлов, что позволяет повысить точность печати тонких и сложных деталей. Добавили поддержку новых маков с процессором Apple M1, добавлены настройки для 3D печати металлом, улучшено качество предпросмотра от масштабированных моделей и еще есть много чего нового, разработчики называют это самым их крупным релизом за всю историю. Историю. Так, под конец создания ролика увидела новость, что разработчики Gnome работают над адаптацией оболочки для мобильных устройств. У них появилась такая возможность, благодаря Prototype Fund – программе грантов Министерства образования Германии. Стоит уточнить, что разработчики не собираются превращать Gnome в оболочку для ежедневного использования на телефоне, а сделают ее просто удобнее для использования и навигации. Это потребует некоторой переработки в Gnome, сама идея в том, чтобы вы могли более удобно использовать оболочку Gnome на мобильных устройствах, так как практически все приложения Gnome уже сейчас умеют адаптироваться под размер экрана телефонов. Скорее всего, это делается совместно с разработчиками оболочки Fosh, но я могу ошибаться. Я думаю, что это интересная задумка, особенно учитывая то, что гном это экосистема, и если использовать его можно будет более или менее удобно независимо от устройства, то это довольно прикольно. Смотря на макеты, и то как это выглядит в недоработанном виде на данный момент, можно обратить внимание, что акцент больше делается на управление жестами, а не тыканием по экрану. Например, в Android снизу есть три кнопки, Объяснять, что они делают смысла нет, вы и так это знаете. Но в мобильном варианте Gnome там какая-то снизу панель с помощью которой можно открывать список приложений, запущенные приложения еще можно перемещаться между приложениями, проводя влево или вправо по той панели. В целом, это выглядит удобно, но непривычно, например, вроде как там нет рабочего стола, вместо него там запущенные приложения. По сути это логичное решение, ведь мы пользуемся приложениями, а не тупо пялимся на иконке на рабочем столе, плюс, зачастую, чтобы открыть нужное мне приложение, которое уже запущено, я открываю вид с запущенными приложениями и переключаюсь на нужное мне, поэтому думаю, что жить без рабочего стола может быть удобно.